Спасибо. Анечка, умничка, не, не стесняйся, говори. Мы с тобой, мы рядом. Спасибо дяде Юрий за то, что он меня, мою сестру и сотни тысяч детей спас с Мариуполя. Я чуть-чуть позаб... Анюта, не стесняйся, можешь подойти и обнять, смотри. Давайте все обнимемся. Посмотрите, вот он, тот, кто вас спас. Не зря позывной ангел, правда? Юрий Леонидович, вам слово.